Всем привет! Доброго дня! Сегодня я покажу вам обзор по самому отелю Dream World Resort and Spa, в котором я сейчас отдыхаю, и по его территории. Так что смотрите мое видео, не пропускайте. И ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на мой канал. Вот так вот выглядит отель Dream World Resort and Spa с внешней стороны. Со стороны улицы, со стороны дороги. Слева находится отель Palm World Resort. Нспасиден, вот. И с другой стороны сейчас мне правда не видно, еще один отель находится. Сейчас я подойду поближе посмотрю. А Краун Палас. Вокруг, то есть через дорогу есть аптека, есть множество магазинчиков. Ну более подробно о магазинах я вам расскажу в следующем своем видео. А сейчас покажу как выглядит отель изнутри и что в нем есть вот так вот выглядит главный вход в отель сейчас мы с вами зайдем в холл и я покажу вам как выглядит холл как выглядит ресепшн вот так вот у нас выглядит холл днем смотрите он довольно просторный очень много мягких удобных кресел В той стороне удобные диванчики столиков много здесь также по вечерам когда проходит анимация достаточное количество отдыхающих может разместиться смотрите впереди ресепшн ресепшн мне очень кстати нравится как он выглядит очень красиво оформлен на ресепшене есть график в какое время ездить трансфер на пляж это зимняя концепция Естественно, по летней концепции уже график будет предоставлен, когда начнется летний сезон, и это, скорее всего, будет, наверное, май месяц, ну или, возможно, конец апреля. Так, здесь график, какое время работает медпункт и как бы принимает доктор. Ну, тут тоже различные услуги отеля. Сюда... Складывается список уезжающих из отеля, то есть здесь вы можете посмотреть накануне вечером, где-то часиков в 7 вечера, во сколько вас завтра, например, заберут. Так, Здесь есть услуга обмотки багажа, то есть это очень удобно. Не обязательно ехать и обматывать свой багаж в аэропорту, вы можете сделать это на месте в отеле. А, обмотка стоит 3 евро. Так, Здесь по вечерам проходит анимация. И также ну, для немцев днем анимация проходит. Дарт. Еще какие-то конкурсы тут для них устраивают. Ну, в основном, в принципе, немцы только днем здесь сидят. Вот видите, здесь очень удобные мягкие диванчики. Зона релакса здесь довольно-таки большая. Так, двигаемся дальше. Прямо у нас находится... Бар. Вечером Вечером в баре можно взять любой напиток. Вообще бар работает по системе All Inclusive с 10 утра до 24.00. Дорогое. Вот есть в баре такая вот барная карта. Все, что вот в ней представлено, это все входит в систему All Inclusive. То есть это все можно заказывать бесплатно я спросила какие коктейли, какие напитки не входят в low-inclusive и хотела узнать цену, чтобы вам показать но, к сожалению как бы на сотрудники бара плохо говорят по-русски практически не понимают в общем, они меня не смогли сориентировать по ценам я, в принципе, нашла вот здесь вот меню такое которые коктейли здесь предоставляются я так поняла за дополнительную плату но, правда, здесь нету цен так что я постаралась, говорю, сделала все, что могла, но по ценам вас, к сожалению, сориентировать не смогу. Ну, хотя бы просто элементарно я вам показала те напитки, которые входят в All Inclusive и которые не входят в All а, Также хочу повторить, что бар, как вот написано, лобби-бар работает с 10 до 24.00. Это по системе All Inclusive. Все, что после 24.00, уже платно. Так, двигаемся дальше. Смотрите, здесь представлены вот такие вот классные пирожные, которые вы можете покушать в течение дня. То есть, находясь даже в холле, вам могут принести чай с вкусным пирожным или вот с каким-то из этих печеньев. Так, впереди у нас лифты. Так, давайте сейчас по первому этажу я сейчас пройдусь еще. Хотя, по сути, это у отеля первый этаж, но если ориентироваться по лифту, он считается здесь как нулевой. Сейчас я покажу вам, где находятся санузлы. Здесь вот находится мужской, женский. Сейчас по-быстрому еще зайдем в санузлы. Вот так вот симпатично. Оформлен санузел. Так, ну, дальше уже, в принципе, я не пойду. Там все одинаково. Смотрите, здесь при отеле есть вот такой вот магазинчик. Здесь можно купить очки, магниты. То есть, видите, цены здесь все подписаны. Какие-то косметички, средства для загара, сумки пляжные, рюкзаки, полотенца. То есть, выбор довольно огромный. Вот, сланцы. Круги, сувениры различные. Видите, даже игрушки детские есть. То есть просто <laughs> на любой вкус и цвет. Даже есть средства гигиены. Шампуни, памперсы детские, то есть зубные щетки, пасты. Это все есть. Так, ну, более подробный обзор я снимать по данному магазинчику не буду. По крайней мере, в этом видео. Потом, может быть, отдельно я вам покажу. Отдельным обзором. Я сейчас вышла на улицу. Это тоже, получается, выход с нулевого этажа. То есть, где этаж, где находится ресепшн. Здесь вот тоже стоят такие вот туда удобные столики, диванчики. Здесь можно вечером посидеть каким-то напитком. расслабиться, отдохнуть, пообщаться. Так, пройдем дальше. Смотрите, тут даже находится на этом этаже вот такая вот детская горка для малышей. А впереди, я сейчас до туда дойду, там находятся лежаки. То есть там можно загорать. Видите, хоть сейчас март месяц и не сезон, но все-таки лежаки стоят. Я, кстати, очень многих вижу каждый день, что люди загорают. Но, правда, сегодня дождик, поэтому, как видите, асфальт мокрый. Никого сегодня здесь нету. И, кстати, смотрите, здесь есть бассейн. Бассейн основной есть внизу. Мы сейчас тоже до туда дойдем. И еще вот бассейн есть здесь. Ну, тоже, в принципе, лежаков предостаточно. А в летнее время здесь также работает бар. Но сейчас... Как я говорил, не сезон, поэтому бар закрыт. Так, смотрите по глубине бассейна по, всей, по всему размеру бассейна глубина одинаковая, метр тридцать. Так, двигаемся дальше. Что хочу сказать по Wi-Fi в отеле? Wi-Fi, естественно, хороший в лобби, нормально ловит у меня в номере. На минус первом этаже, получается, это под нулевым, там, где находится ресторан, там уже Wi-Fi не ловит. Вот. И на минус втором этаже, где там тоже находится тренажерка, потом... Ну, мы, в принципе, сейчас туда спустимся, я вам все покажу. Здесь, кстати, тоже Wi-Fi, по крайней мере, вот, где я сидела рядом с горками, там тоже есть наверху площадка, откуда можно смотреть вечернюю анимацию, там тоже вайфай не ловит, ну, по крайней мере, я со своего телефона не смогла зайти в интернет. А, кстати, забыла сказать, вайфай бесплатный. Вот сейчас мы с вами заходим в лифт и поедем на минус первый этаж. Вот такой вот здесь вот симпатичный лифт. Кстати, вот смотрите, там спа. Мы спустились на минус первый этаж. На минус первом этаже находится ресторан, различные магазины, здесь даже парикмахерский салон. А здесь находится доктор. То есть, по необходимости обращаться можно именно сюда. Так. Вот так вот выглядит парикмахерский салон. Здравствуйте. Здравствуйте. В нашем отеле. Далее идут различные магазинчики здесь шубы дубленки какие-то куртки пальто здесь у нас салон оптики тут футболки различные толстовки костюмы кстати сейчас почему-то магазин закрыт возможно продавец отучился носочки так тут шляпки, кепки, купальники, то есть смотрите какой огромный выбор купальников цены, вот примерные цены указаны, вот это вот 12, а это в долларах, а это в евро Ну то есть в принципе цены одинаковые у них, как я смотрю, либо 10 долларов, либо получается 12 ой, либо 10 евро, либо 12 долларов, Вот. а кстати вот еще огромный выбор, но тут цены уже дешевле Тут уже, видите, 7 евро и 8 долларов, возможно, это может быть детские, хотя нет, в принципе, по размеру смотрю. Ну, возможно, отличается качество. Вот, здесь также находится лифт, прямо у нас находится мини-клуб. Так, сейчас зайдем в мини-клуб, я посмотрю, работает ли он. А, нет, нет. Я попробую открыть дверь, дверь закрыта. Ну, скорее всего, то, что сейчас март месяц, клуб не работает. Но, в принципе, вечером, когда идет анимация, взрослая анимация начинается в 9 вечера, Вот я видела, как какие-то детские песенки включали, аниматоры занимались с детишками, которые отдыхают, с нашими, кстати, с русскими, вот, там какие-то танцы, учатки. Там танец утят, ну и все вот такое вот арамзамзам. зам зам вот, То есть какие-то такие вот небольшие развлечения все-таки есть для деток. А детский клуб сейчас не работает. Так, прямо идем. Смотрите, тут услуги фото. Но, к сожалению, видите, сейчас вот никого тут нету. Хотя обычно как бы сотрудник здесь сидит, можно было бы узнать, есть ли сейчас. В зимнее время фотосессия профессиональная. Ну, как по моему мнению, да, если, в принципе, сотрудник здесь сидит, значит, не просто так он сидит. Значит, все-таки услуга фото работает профессионально. Так, прайса тоже я что-то не вижу. Пойдем дальше. Так, вот здесь вот указано, что где находится. Прямо у нас ресторан, как я вам говорила. Это один из ресторанов Аля карт. Так, и сейчас еще второй покажу вам ресторан, в котором как раз я ужинала на днях. Вот в этом. Здесь проходил вечер турецкой кухни. Вот здесь вот я вот в этом ресторане ужинала. Так. Вот сюда мы приходим ежедневно на Ужин, на завтрак, на обед – это главный ресторан. Здесь, кстати, смотрите, тоже есть лифт. Ну, а мы сейчас идем в спа салон. Сейчас я вам покажу спа. Вот видите, я сейчас пошла обратно. Сейчас я по быстрому зайду, покажу какой здесь ассортимент. Вот видите, различные кофточки. Цены тоже указаны. Ремни. Толстовки, кофты, какие-то курточки, мужские, это вот вся мужская часть, здесь женская, кстати, там тоже мужские футболки, то есть по ценам, видите, тоже все указано в долларах и в евро, есть полотенца, есть мужские трусы, так... То есть тут тоже надо приходить и по размерам все смотреть, выбор достаточный, тоже различные, вот видите, маечки, футболочки. Это у нас спа, здесь находятся раздевалки и душевые, женская, мужская, здесь видите джакузи, лежаки и бассейн, то есть в зимнее время вы можете прийти и здесь поплавать. После спа-процедур, либо просто, потому что, естественно, основной бассейн на улице, он не работает, так как прохладно. Мы сейчас с вами находимся на минус первом этаже. Вот здесь вот находится у нас спа-центр. То есть в спа-центре вы можете э, получить полотенце. Здравствуйте. Смотрите, здесь э, пилинг для ног. То есть вы можете заказать услугу пилинга. Со всеми ценами я вас ознакомлю сейчас по прайсу. А, вот полотенце, которое вы можете получить себе для посещения спа-процедур, либо для посещения бассейна. Так, давайте посмотрим. Время выдачи пляжных полотенец с 8.30 до 12.00. Время возврата пляжных полотенец с 15 до 19 .00. То есть это все написано. Вот, смотрите, прайсы на предоставление услуг. То есть здесь цена указана вся в евро. Ставьте на паузу и изучайте. Вот с обратной стороны. То есть тоже цена указана в евро. Так, ну вот здесь вот находится сауна и хамам. Вот видите, здесь стрелочка, значит нам в ту сторону. Я просто сама не хотела ни в не ни в хамам. Я, честно говоря, не любитель ни в сауну, ни в хамама. Вот, смотрите, парюка. как я ее называю, здесь душ, сауна. Так, ну, туда я дверь не буду открывать, там, скорее всего, занято, кто-то, возможно, наслаждается процедурами. Так, пройдем дальше. Что у нас тут? Здравствуйте. Вот, смотрите, тут релакс-салон. То есть тут можно полежать с чашечкой кофе, отдохнуть после всех процедур. Здесь находятся раздевалки. Шкафчики, то есть можете здесь, в принципе, все оставить. Здесь санузел, здесь душевая. Я не знаю, будет что-то видно на видео или не будет. Давайте я вот так вот развернусь к свету. Нет, наверное, ничего видно не будет. В общем, здесь массажный салон. Я очень долго искала, пыталась найти выключатель, чтобы свет включить. Ничего не смогла найти. Так, тут комнаты закрыты. Это, скорее всего, тоже массажные такие кабинеты. Так, ну, в общем-то, по спа-салону. Я вам все основное показала. А, кстати, это мужская была, раздевалка а вот эта вот женская. Я нечаянно в мужскую зашла. Так, ну, двигаемся с вами дальше. Сейчас я выйду с массажного салона и э, спущусь на минус второй этаж. Покажу, что там находится. Вот смотрите, мы приехали с вами на минус второй этаж. Здесь можно поиграть в настольный теннис. Видите, мягкие такие удобные диванчики для отдыха. Здесь находится фитнес-центр, так скажем, да. Сейчас туда зайдем, покажу. Ну, он, смотрите, он довольно-таки небольшой, компактный. Здесь вот такие вот тренажеры. Кстати, температура здесь довольно-таки такая прохладненькая, так что а, жарко вам не будет. Также... Водичка здесь находится, кулер, да, стаканчики, можно попить воды, дезинфектор, кондиционер, выставление необходимый для комфортного да, занятия вам температуру, и бумага, салфетки, беговые дорожки, велотренажеры, потом липсоид. Ну, в общем-то, по ассортименту тренажеров все. Двигаемся дальше. Я сейчас зашла Конференц-зал. Я правда вот не знаю, зимнее время он работает, нет, но так я лично я не замечала, чтобы кто-то сюда вечером приходил. То есть там видите даже та сцены, возможно, какие-то вот мероприятия проходят. Двигаемся дальше. Этот конференц-зал у нас получается вот называется этот Asus. Сейчас посмотрим, что там находится. Не знаю, светло там, не темно. А, там закрыто все. Видите? Все закрыто. Ладно, туда я заходить тогда не буду. Так, как я вам уже сказала, здесь у нас два туалета находятся. А, здесь тоже, видите, удобный диванчик два кресла здесь лестница наверх вот я сейчас поднялась на первый этаж хотя по сути он как бы второй да, над ресепшеном вот так вот он выглядит смотрите какая здесь симпатичная люстра здание идет в такой овальной форме и расположены номера вот кстати мой номер 1209 вот вид сверху вниз как выглядит холл. Ну, на остальные этажи я, конечно, подниматься уже не буду, потому что, в принципе, все одинаково. Так. Вот тут такой вот вид из окна. Так, ну, там номера идут. Кстати, я так поняла, судя по балкону, что там как такового балкона-то и нету. Потому что, видите, тут и номера так расположены, видно на крышу. О, смотрите, а тут продолжение идет, видите, какой коридор длинный? Именно поэтому вот все, что в конце того коридора, там лифты, чтобы, например, спустились да, со своих номеров и попали сразу в ресторан. Вот, очень-очень-очень длинный такой коридор, то есть номеров довольно-таки много. так в принципе, в общем, по зданию мы с вами прошлись. Сейчас я спущусь на территорию и покажу, что находится у нас на территории. Ну и, соответственно, покажу вам, что сейчас в марте месяце работает, а что нет. Вот такие вот, кстати, еще есть в каждом номере листики по концепции отеля. То есть, если, допустим, в номере у вас нет, вам при заселении в отель на ресепшене их дают. То есть тут... Зимняя концепция, и написано все, что платно, все, что бесплатно. А, во сколько работает, начинает работать ресторан, бар, со скольки до скольки завтраки, обеды, ужины, а, что входит в концепцию. Вот. Ставьте на паузу и изучайте. То есть тут тоже, во а сколько, со скольки лет выдается там алкоголь, со скольки нет. По анимационной программе все расписано. Ну, то есть, в общем, смотрите, читайте, изучайте. Чтобы нам сейчас с вами попасть на территорию, выйти на улицу, я спустилась на минус первый этаж. Ну, это там же, где находится у нас ресторан. И вот прямо мы сейчас идем да, вот по этому коридору. Проходим мимо стойки, где делают профессиональные фото. Кстати, вот видите, сотрудник появился. Здравствуйте. Прайс. Есть? Есть. Давайте я сейчас покажу. Такая размер будет один восемь долларов. Одинаковые, да, цены на все фотографии? А, говори по-английски. Я говорю. У -у -у. Я фотографирую в саду море. У -у -у. Потом ты смотри и выбирай. У -у -у. Потом будет один. Такая размер восемь долларов. Все поняла спасибо сколько дней еще здесь Ты? еще два. Ты <смех> <смех> так все видите отлично я смогла все таки узнать цену сколько стоит персональная фотография мы с вами вышли на улицу и вдоль сейчас вот так вот всех ресторанов идем прямо Здесь очень, кстати, так уютненько сделано. Впереди даже вот стоят столики. но ну, это столики относятся, естественно, к ресторану. Вот. Ну, я думаю, что они будут работать, вот эти вот двери открываться, скорее всего, только летом. Потому что сейчас, в марте, не будет и кто хочет сидеть на улице. Потому что погода переменчивая, когда холодно, когда... Более-менее тепло. Здесь продолжение ресторана на улице. Здесь самый главный у нас находится основной бассейн. Бассейн довольно-таки такого приличного размера, не маленький. Так, сейчас посмотрим, какая там глубина. Вот, не знаю, потом с той стороны постараюсь обойти, посмотреть, такая же там глубина или нет. А, ну, в принципе, вот, смотрите, 140 сантиметров. Я так полагаю, что это глубина по всему бассейну. Вот, а там вот бассейн для маленьких, для деток находится. Ну, тут, видите, все лежаки составлены, потому что сейчас все-таки март. Так, несколько стоит э -э, для тех, кто хочет Пойти позагорать но ну, я как уже говорила в основном они загорают вот там вот на той площадке на верхней тут какая-то я не знаю какой-то домик не домик грибочек какой-то что ли для малышей тут вот находится две горки которые сейчас естественно не работают потому что не купальный сезон здесь находится женский туалет мужской туалет там там находится вот видите два душа женский мужской здесь у нас находится сцена где проходит анимация э, в сезон сейчас эта сцена не работает вся анимация проходит у нас э, в холле здесь вот тоже э, каждый день я вот прохожу и вижу что идут различные там покрасочные работы что-то шпатлюют в общем все готовят к высокому сезону так давайте с вами сейчас по ступенькам поднимемся наверх. Я покажу вам, какие площадки наверху. Кстати, вот здесь смотрите. Вот здесь по ступенькам вы можете выйти вот через ту калитку и сразу же пройти на пляж. Но эта калитка, она работает в определенные часы. Где-то с 9 или с 10 утра и до 12 дня, и потом... Уже работает с часу, потому что с 12 до часу у них обед. И с часу до 4. Потом эта калитка как бы закрывается. Вот, это вот подъем на горки. То есть тут такая вот идет винтовая лестница. Так, сейчас мы с вами поднимемся вот сюда наверх. Вот тут также расположены лежаки. То есть можно тоже полежать, отдохнуть, позагорать. То есть тоже такая небольшая площадочка для релакса. Хотела подняться вот на эту площадку, но видите, там сейчас идут ремонтные работы. Вот, это очень удобно здесь смотреть, например, сверху вниз на сцену. То есть, если внизу, допустим, столиков не хватает, можно занять место здесь и также понаблюдать за анимацией проходящей. Также здесь, видите, находятся и лежаки помимо столиков. Ну, как вы видите сами, территория здесь довольно-таки компактная. Я не беру сейчас оценивать, стоит ли ехать, например, сюда в сезон, потому что я, во-первых, здесь не была летом, да, в этом отеле. Но если смотрите, решайте сами. Если же вы любите, например, большую территорию и привыкли сидеть в основном на территории и на пляже, допустим, да, то есть особо на экскурсии никуда не выезжаете, конечно, тогда, возможно, вам этот отель и не подойдет, потому что здесь территории как таковой и нет. Что хочу сказать в отношении зимнего вот этого сезона? Сейчас вне сезона Отель, я считаю, что отлично подходит для отдыха. Я его рекомендую смело. Мне очень нравится в этом отеле обслуживание, обслуживание высшего класса. То есть очень все внимательны к вам и неважно. Русский вы или немец вы ко всем относятся абсолютно одинаково. А Какой-то там дискриминации или еще чего-то такого я не увидела, или какого-то особого отношения, например, к немцам, и плохого отношения к русским, этого ничего абсолютно нет. Ну, в общем-то, смотрите еще раз. Общий обзор такой территории. А также, кстати, что хотела добавить по поводу моря. Конечно, да. То, что это все-таки, если учитывать, что отель пятерка, но до моря идти минут семь, это как-то немножечко не очень, да? Если, в принципе, вас не смущает расстояние до моря, и вы наоборот за то, чтобы прогуляться, отлично. То есть, я думаю, вам этот отель подойдет, потому что если уж сейчас как бы и обслуживание на высшем уровне, и еда, в принципе, достойная, то в сезон, я думаю, будет еще лучше. Я, конечно, просто, например, считаю на свой вкус. Если ехать летом в сезон, то лучше, конечно, брать отель «пятерку» с большой территорией, возможно, с аквапарком, если вы, например, любите купаться да, в бассейнах, с горок скатываться чтобы какие-то были, например, интересные такие мероприятия, которые будут именно проходить на открытой территории. Ну и, соответственно, чтобы этот отель был поближе к пляжу. Вот. Ну, а на зимний сезон, я считаю, что это вариант отличный. В общем-то, по обзору по моему на сегодня все. Если вам мое видео оказалось полезным и понравилось, ставьте обязательно лайк. Не забывайте подписаться на мой канал, потому что у меня на канале очень-очень много различных интересных видосиков полезных. Вот. И мы с вами увидимся в следующем видео. Так что до новых встреч. Всем пока-пока.